Здарова, Apple Finder у микрофона! И знаешь, эту и следующую неделю на своем канале я объявляю как неделями опыта использования, поскольку, ну на самом деле, все очень просто. Я буду рассказывать тебе и твоим друзьям об опыте использования абсолютно всех своих Apple устройств, которыми я пользуюсь на данный момент, опять же, начиная с Apple Watch и заканчивая моим iPhone 7 Plus, а также MacBook Pro, естественно. Сегодня поговорим с тобой об Apple Watch первого поколения. Я поделюсь своими эмоциями, впечатлениями, что понравилось, что стоит доработать. И, соответственно, в конце ролика я отвечу на, наверное, главный вопрос. Стоит ли покупать Apple Watch и какие выбрать? Apple Watch первого поколения или Apple Watch второго? Честно скажу, по дизайну Apple Watch мне действительно импонирует. Несмотря на то, что на момент выпуска этих самых часов в сети рисовалось и демонстрировалось огромное количество интересов концептов, где Apple Watch якобы будут круглыми, какими-то квадратными и так далее и тому подобное. Опять же, все организовано здесь довольно-таки неплохо. Экранчик, кнопочки. Ладно, хрен с ним, я знаю, что это тебе нафиг не интересно. Тебе же важно, скорее всего, узнать, как они работают спустя аж целых два года активного использования. К сожалению, для большинства устройств, которые выпускаются какой-либо компанией года так 3-4 назад, а на сегодняшний день это просто классика жанра, что эти самые девайсы с большим количеством обновлений, прошивок, нововведений в этом самом а, мобильном ПО начинают работать крайне плохо, нестабильно и не самым должным и лучшим образом. Касаемо работы самых первых Apple Watch. До релиза Watch S2.0, Watch S3.0, если это не в курсе что это такое, то это прошивка, которая используется для этих самых часов. Не суть. На самой первой версии эта малышка вела себя, ну, крайне стабильно. работала все плавно, открывалось все плавно. Siri вызывалась плавно и какие-то, опять же, другие мелочи работали, ну, вот, просто идеально. Сейчас же, к сожалению, производительность довольно сильно упала, тормозит Siri. Опять же, вот эта вот волна разноцветная, она ну такое ощущение, что Apple вообще не следит и не разрабатывает систему для своих часиков. отлагивает анимация, открытие каких-либо приложений и вот такие вот шероховатости в итоге выливаются в один большой минус, который называется производительность спустя два года. Опять же, мой дорогой и многоуважаемый зритель, в первую очередь стоит понимать, что это Apple Watch и если ты их будешь рассматривать для покупки, об этом еще раз мы поговорим с тобой в конце видео обязательно, то 90% использования твоих вот этих вот самых умных часиков от компашки Apple будет составлять банальный просмотр времени, ну 10% ты еще ими будешь как-то вот пользоваться стараться, но еще раз 90 на 10, если ты довольно впечатлительный, то опять же пользоваться Siri, какими-то приложениями, соцсетями почту проверять, вот таким вот образом звонить с помощью своих часов первый месяц без помощи твоего айфона, ну опять же там не используя твое вот это вот основное устройство то да, ты это все будешь делать какое-то опять же первое время после покупки, после приобретения но к сожалению вот этот вот энтузиазм он в скором времени пропадает, я даже не знаю, почему лично меня это постигло, и в итоге ты будешь просто банально смотреть вот так вот время, а какие-то, опять же, основные функции, задачи, опять же, позвонить, там, я не знаю, родственникам, девушке, парню, то все равно ты вот будешь выполнять эти все действия на своем iPhone, потому что ты через какое-то время поймешь у себя в подсознании, что выполнять все действия на своем смартфончике гораздо быстрее, проще и удобнее. Что касается фишечек, естественно, водонепроницаемость, и да, она здесь есть, довольно-таки слабенькая, но я с этими часиками в прошлом году и на озере купался, и на сутки даже один раз их в стакане с водой оставил, и им вообще, честно говоря, по барабану, естественно, под экраном появились какие-то, ну, вот, опять же, странные нюансы, то видно, что такое ощущение, что я их немножечко перезалил водичкой, но, в принципе, работают и неплохо, и это главное. Ну, еще, конечно, приятно вот эта виброотдача на руке, когда у тебя прилетает сообщения из WhatsApp, ВКонтакте, Ютуба, Почты и вот это вот все дело не отображается у тебя на iPhone, но зато вибрирует на руке и знаешь, это действительно, ну, такое вот приятное ощущение. Все минусы Apple Watch, которые я перечислил ранее, скорее всего, это, опять же, небольшие такие шероховатости, которые я бы подправил уже в Apple Watch, там, второго поколения, может быть, третьего и так далее и тому подобное. Но, наверное, самым главным и ключевым минусом является то, что этот самый продукт компашки Apple, он неоднозначный, то есть это довольно спорный девайс. Короче говоря, за два года почти активного использования я в принципе остался доволен Apple Watch, опять же я не знаю как дела обстоят со вторым поколением, но я так предполагаю, что там в принципе ничего не изменилось Тот же дизайн, единственная начинка другая А так это в принципе обычные, идентичные электронные часы Стоит ли покупать Apple Watch или нет? Я скажу тебе так Если ты найдешь им действительно годное применение Опять же, тебе будет прилетать огромное количество уведомлений, сообщений Звонки ты с них будешь принимать Ты автомобилист, к примеру, человек, который занимается спортом там, для пробежки Они, кстати, идеально подходят Здесь есть и датчик сердцебиения, и шагомер Поэтому, Такое ощущение, как рекламу делаю, нет, на самом деле То эти часики идеально подойдут для тебя Если ты также студент, тебе что-то скатывать, списывать надо Эти самые часы, кстати, тоже меня пару раз выручали в школе Для на списывание контрольных Ну вот если тебе просто попонтоваться перед, опять же, друзьями, родственниками то это пустая трата времени, друг мой, серьезно. Если тебе просто хочется вот какие-то умные электронные часы, чисто поиграться, лучше возьми какие-нибудь там с Алиэкспресса за 2-3 тысячи, чтобы не жалко было там утопить, потерять, сломать и так далее и тому подобное. Теперь же, если ты хочешь ополоть, то какие, первого или второго поколения, скажу так тебе, друг мой, Бери первое и не парься, серьезно, потому что Apple Watch второго поколения, как мне кажется, это, ну, опять же, какая-то переплата денег, что ли, поскольку, ну, чем они отличаются, дизайном нет, внешним видом нет, функциями нет, единственное, железо, только у второй версии чуть помощнее, но, послушай, это часы, в первую очередь, здесь должно тебе быть вообще просто по барабану, какой процессор, какая здесь производительность, быстрее они, плавнее они или нет, все равно, да, это радует глаз, но, в первую очередь, пойми, это часы, это компаньон, который будет просто хорошим дополнением к твоему iPhone. Если же у тебя нет возможности взять самые последние Apple Watch первого поколения 2016 года выпуска, но зайти на всякие барахолки, найди себе хоть Apple Watch первого поколения 2014 года выпуска, они неплохие, смотрятся классно, работают тоже, не как, но все равно для просмотра времени каких-то более-менее таких вот повседневных задач, опять же, приемов видов и совершения звонков через них, вполне сгодится. Почему бы и нет? Подписывайся на канал, обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики канала Apple Finder и совсем скоро увидимся. До встречи, пока.